Эта история произошла в 1952 году в одном из рабочих поселков, но дело не в той ушедшей эпохе, а в человеческих отношениях и чувствах, которые мало меняются со временем. Наталья Зимскова пришла на почту сдавать накопившуюся выручку. Она продавец магазина «Арса», каждый понедельник приносила аккуратно пересчитанные купюры в почтовое отделение. За почтой Анна Шилькова вела по совместительству сберкассу, так как в поселке с населением в 3000 человек вкладчиков Сбербанка было совсем немного. Анна была ровесницей Натальи, они вместе заканчивали семилетку, были подругами. «Ты знаешь, что у тебя соперник появился?» – спросила Анна продавщицу. «Знаю, магазин кооперации за речкой открыли», – ответила Наталья, – «а продавец, говорят, молодой, неженатый» заулыбалась аня но ты теперь давай пошевеливайся а то выручки не будут, всех покупателей к себе переманит а это мы еще посмотрим улыбнулась в ответ наташка я сегодня выходная вот от тебя прямо к нему и пойду вызову насос соревнования давай давай подзадорила аня сходи потом расскажешь из почты наташа направилась в магазин за речкой было очень интересно посмотреть на молодого продавца она вошла к нему в магазин в подходящее время. До обеда оставалось часа полтора. Заводская труба еще не гудела. Покупателей не было, и за прилавком тоже никого. «Здрасте», — громко поздоровалась Наташа. «Торгуете или как?» «Мы покупателям всегда рады», — раздался из подсобки приятный баритон. «Проходите, пожалуйста». Он вышел, но не как продавец из подсобки, а как заслуженный артист из гримёрки. Высокий, в белоснежном халате, а из-под белой шапочки торчал чернявый чуб. Он ей понравился сразу. И она ему, понравилась, по-видимому, тоже. Здравствуйте, что вам угодно? А я не покупать, засмущалась Наташа. Товар свой найдется. Так, посмотрите, что у вас есть и какая цена. Я тоже продаю. Я продавец из арсовского магазина. Аа, вот в чем дело, обрадовался он. Тогда давайте познакомимся. Георгий, Наталья Любовь между Георгием и Натальей была похожа на непрекращающийся праздник. Георгий каждый вечер приносил в наш дом какие-нибудь подарки, и вынимал их из своего портфеля как настоящий волшебник. То кулек шоколадных конфет, то бутылку вина и круг копченой колбаски, то духи и пудру, то сразу три или четыре банки печени трески, или пять килограммов яблок, шаль для мамы и пуховые варежки для Наташи. Так продолжалось почти целый месяц, пока невеста не остановила жениха. «Гоша, но так же нельзя, ты ведь не маленький», сказала Наталья. «Скоро ты превратишь наш дом в небольшой варек. Я продавец, я знаю, что все, что ты приносишь, дорогое удовольствие. Ты и к своим родственникам тоже так ездишь, везешь им это все». Наташенька, дорогая моя, пойми меня, ведь я же не ворую. Я, если и взял что-то, я возвращаюсь с получки, успокаивал любимую Георгий. И вот спустя некоторое время, ревизия была как гром среди ясного неба. После проверки продовольственных товаров недостача составила 3820 рублей. Я деньги дома держу, здесь опасно, сказал Георгий проверки. Я принесу вам их сейчас» если разрешите мне это сделать, конечно. Мисси без зубов, пока мы промтоварами занимаемся. Давай быстрее, одна нога туда, другая обратно, разрешил ему старший ревизор. Георгий прибежал в магазин к Наталье, он был бледный как смерть, и сказал ей, Наталочка, выручай, выручай скорее, мне надо 3 800, иначе мне гибель. У меня в магазине ревизия, и у меня есть недостача, Пел он дрожащим баритоном. Наталья ему сказала, «У меня своих только 800, а у мамы вообще денег нет. Что же делать?» Волнение Георгия передалось и Наталья, разве что из кассы. Запыхавшийся Георгий появился в магазине, уже когда ревизор начал очень нервничать. Не сбежал ли он? Вот, выдохнул без зубов, протягивая старшему ревизору завернутую в газету пачку денег. «Ровно 3 820». «Да уж это хорошо», — ответил ему, нахмурившись старший. «А по промтоварам пять тысяч где-то же было». Группа из ОБХСС приехала быстро. Магазин опечатали, и Гошу увезли. Наташа видела, как воронок пропылил в сторону областного центра. «Вот и все», — прошептала она, глядя, как пыль оседает вдоль дороги. «Я, наверное, следующей буду». И через три дня с ревизией нагрянули к ней в магазин Арса. Наталья этого ждала. За три дня она собрала по родным и знакомым только 700 рублей. Еще какая-то надежда была и на подругу, на Аню Шуйкову. «Анюта, подруга, выручай», — слезно просила она заведующую почтой из Беркассой. «Анечка, выручай, я не хочу туда, в колонию. Я ведь не воровка, я хотела просто Георгию помочь». Влюбилась я в него. «Чем я тебе помогу, Наташ?» — спросила Аня, точно зная, чего хочет подруга. Нет у меня денег, а в кассе брать я не буду, даже не проси. И меня тоже посадят, тебя хоть за любимого, а меня за что? Нет, денег у меня нет, да не денег я у тебя прошу, ты мне квитанцию и расходный ордер дай, что я тебе сдала эти три тысячи, я тебе все отдам, еще отблагодарю сверху. Мы дом с мамой продадим, уговаривала она свою подругу Аню. Мне только бы отмазаться от них, да ты что? рехнулась что ли от любви своей, это ведь подлог, нет, я этого делать не буду, иди отсюда, у меня уже обеденный час начинается, и я уже закрываюсь. Сотрудники ОБХСС увезли Наталью на том же воронке, что и Георгия, она обернулась, чтобы посмотреть еще раз на родной поселок, но его уже не было видно, серая пыль клубилась за машиной, когда Наталья вернулась из мест не столь отдаленных через три года, Бошу в поселке никто и никогда больше не видел. Вот такой был финал этой криминальной истории любви.